Мы купили телесуфлер. и если раньше мне приходилось смотреть примерно вот так вот в камеру, то теперь мы можем смотреть прямо в камеру. Э -э -э -э -э -э Суфлер пришлось ждать почти месяц. мы его заказали на eBay и я надеюсь новое качество позволит выпускать нам более интересное и более качественное видео в будущем На этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.